Салют. Мне, короче, скучно и нехуй делать. Меня бросили мои друзья. Они уехали пить алкоголь. А я после концерта приехал в отель и лежу один в Тухаю. Мне хочется с кем-нибудь поговорить, но на, походу, короче, мне никто не составит компанию. Потому что я в Самаре, в чужом городе, никого нахуй не знаю. Настроение, чтобы ехать в бар, тоже как бы нет, потому что очень устал, у меня болит спина, пиздец, у меня болят ноги, я сорвал голос. Очень тяжело, чувствую себя как старик, ебать, Хаттабыч. Вот. А, может, думаю... С вами пообщаюсь, поотвечаю на какие-нибудь вопросики. С глаза уже, блядь, как будто я под спайсом нахуй. Жестко ебать. Вообще. Я сейчас, говорит, приеду, блядь, говори, адрес бухлопать. Ну, слушай, чувак, хватит. А мне кажется, хватит немного алкоголя, потому что завтра еще один концерт. Потом передышка. Завтра в Пензе выступаем, поэтому надо сохранить голос, надо подготовиться, хорошо выспаться. Вот насчет э, э, насчет альбомов, вообще насчет нового материала, э, вот так ну очень хорошо, что сейчас появилась поддержка. Не буду говорить с какой стороны, но это очень хорошая и крепкая поддержка. Вот. Так же, как для «Грязного Рамиреса» и для проекта «Секстейп». Вот. В скором времени, до декабря, я выпущу EP-альбом с пятью, там, с шестью треками. Они будут чисто танцевального характера, наподобие «Токсин» или «Магнитуда». Но Это только делается для того, чтобы вы разъебывались на концертах. А мне будет плюс от того, что мне не придется, блядь, постоянно читать магнитуду и таксин, потому что они меня иногда заебывают. А когда просят еще на бис ебашить, а, так это вообще. Ничего, нет, все круто, как бы да, но, блядь, хочется больше разъебистых треков. Вот, потому что на симбиозе я не выдал достаточное количество именно разъебистых танцевальных треков так, а так как я это очень сильно люблю, потому что сам слушаю техно и евроденс вот а, насчет и насчет секстейпа, мы уже приготовили два клипа, один выйдет скорее всего уже вот-вот вот скоро там, я не знаю, неделя может две максимум пиздец, но а, клип получился охуенный, он вдохновлен моей идеей. Короче, как я хотел снять токсин когда-то еще давно, но у меня что-то не получилось. Зато у меня получилось реализовать это в полной мере в новом клипе Sex Tape. Вот. Я думаю, всем понравится, потому что задумка интересная там получилась. Это не просто какой-то типичный блядь рэп-клип, которых что-то такое интересное вами да, какая-то хуйня, сейчас секунду, телефон сам по себе будет, да, вот так лучше, короче, когда на вопросики поотвечаю, так, по батлам типа, ну, батлица я буду, в любом случае от этого никуда не уйду, от этого не спрячусь и не денусь, потому что хочется, конечно, но на это надо время, и с музыкой надо поработать, с концертами разгребстись, блядь. И тексты на батл писать. Вот. Все вопросы там, блядь, по... По, по... по Пуни Майрас, что за пиздец. Блядь, спасибо за концерт в Краснодаре, приехали с Крыма ради концерта. Спасибо вам большое, что пересекаете, делаете какие-то пути далекие, блять, я не знаю, но это если вы сделали далекий путь из другого города, неважно, да пусть даже недалекий, но это очень большая честь для меня, потому что э, я бы такого не сделал. <связано> но на самом деле я никогда не был ни на одном концерте, это, это правда, это интересный такой факт из моей жизни, я никогда, сука, не был ни на одном концерте, то бишь, я никогда специально не приходил и не покупал билет на какого-то артиста, чтобы сходить на концерт. Такой вот прикол, короче. В Питер когда? Как тебе, Ростов? Какой город лучше встретил? Из всех городов, в которые мы откатали, лучше. Везде охуенно встречали ребят, типа нет такого, что там где-то хуево, где-то плохо. Просто можно судить только там по посещаемости, например. Ну и по э, характеристикам там разного рода, там звук э, в клубе, качество звука, там э, качество обслуживания, там персонала, как тебе относятся организаторы, там туда-сюда, много всяких факторов. А слушатели обычно везде одинаковые, те, кто ходят и разъебываются под мои треки, это самые лучшие фанаты, типа они знают, на что они идут, ну и в принципе их не надо уговаривать, типа, поддерживать Мы просто сами знаем, как работать с публикой, как ее заводить. Бывает, конечно, тяжело. Некоторые э, не с полпинка заводятся, а приходится с ними немного повозиться. Но в итоге мы добиваемся того, что они потом потные, нахуй, уезжают домой, разъебанные, короче. Ну, в принципе, чего мы и добивались. Так, что там, седьмого казань. Креф, ебать, сука, секстейп, е креф, нахуй, бам-бам, ганг бэм сука. Это наши нигеры, блядь, здесь на связи. Чё, сука, как Москва, ебать, пидорасы на вокзале живете? Вы в Хатусе хоть нашли, блядь, нет? Вы где вообще? контуйтесь, бичи ебаные, сука. Скоро будете зарабатывать, блядь, миллионы нахуй долларов, ебать. А вы, сука, Хатусе еще не нашли, А, Короче, а что там еще? Вопросики, вопросики. Кто-то там... Кто это? Иисус Мар, Марк, Варта. Ну, давай, пох. А, это столько это столько запросов. Сейчас посмотрим. Я просто так еще никогда не делал. Артем. Нас смотрит Артем Анакондас. Здравствуй, Артем. Как у тебя дела? Как у вас там концерты? Мне пиздец. Я разъебашил голос на хуям вообще. А вот Артём. Е-е-е-е-е-е-е. А, так, блять, как там? Как сделать так? Сейчас я хочу, чтобы кто подключился. Посмотрим, как это будет работать. Я просто так еще не делал. Ну давай, вот ты добавь, блядь, го. Посмотрим, что там. Что вы нам скажете? Что вы нам скажете? Не, а, вот. Окей. Я не думала, что так получится. Салам. Хеллоу. Как дела? Как тебя зовут? И откуда? Из Москвы. Окей. Хочешь что-нибудь что спросить? Или что? просто... Будем смотреть друг другу в глаза, сверлить взглядом, пока. А ты крутой. Мне, я просто видишь, это у меня тут глаза немного не слушаются, короче, они хотят сбежать от меня. Они вытекают. Ой, крутой, да, ты тоже ничего такая. Я говорю, последний раз на концерте было вообще охуенно было. Спасибо. Я очень рад, что тебе понравилось. А, а, ты была однажды на концерте? Нет, второй раз. Нет, второй последний раз. раз в Москве, значит, да. ты, значит, ты помнишь, когда тот момент, когда нам сломали сцену? Да, в этот раз, помнишь, был, это тот раз. Да, да, да. В прошлый раз, по-моему, еще кто-то там пиво пил, а в этот раз не нравилось то, что конкурсов не было. Ну, большинству не понравилось. А, ну, блин, мы да просто эти конкурсы, видишь, типа, хочется, чтобы было поинтереснее, если мы, допустим, привлекаем пацанов. Пацаны-то это одно дело, как бы, они могут выйти набухаться и там, блядь, раздеться до трусов, прыгал, пу, и проблем никаких не будет. Но однажды был такой случай, когда мы девчонок позвали выйти на сцену, провели конкурс, а она, надо она, она было раздеться, короче, она проиграла, и надо было раздеться, там, типа, ну, до трусов, до лифчика. Ну, на, на прошлом концерте... начала менжеваться и не разделась. Ему такие, типа, блядь, и там весь зал ее начинает заст... все шумят, там кто-то гудит, короче. И она такая заменжевалась, и нет, нихуя. И меня это почему так сильно то ли закусило, не знаю, то ли обидело. откуда такой, ну, сука, ах, то вот так, да, короче, все, хуй вам, а не конкурсы, значит. Это, это, это вот, где так. было? Ну, это где знаю, было такая... так? Это был... А, лагаешь. Что еще? Ты просто лагаешь. Да, короче, вот, да, это было вроде бы в Питере, в Питере, да, это было. Ну, я и да, говорю, в последний, последний раз мы в Москве были, когда там тоже телка одна не захотела раздеваться, по-моему. Ладно, я, короче, я, я, я подлагиваю, ребят, и мне там привезли мне привезли еду, короче, я, а, уделили мне внимание, мне привезли еду, я не сдохну с голоду. Давай, спасибо привет, всем, всем всего доброго. Пока. Я, я немного развлекся заебись, спасибо за уделенное время.